Итак, добрый вечер всем уже, наверное, вечер. Итог наших сегодняшних похождений, разбирательства по поводу незаконного отключения электроэнергии. Вот, итог таков. Я, согласна. так называемому местному законодательству, вот, показываю вам, вот, я при вас открываю, и не только согласно, это одно из Конституции Республики Молдова, вот, открываем вторую статью и читаем «Национальный суверенитет принадлежит народу Республика Молдова, осуществляющему его непосредственно, то есть без посредников и через свои представительные органы в формах определенных конституций». Вот. Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа. То есть узурпация власти и геноцид народа, вымогательство денег, незаконными отключениями жизнеобеспечивающего ресурса на сегодняшний день может быть остановлена. Только непосредственно, так как посредственным органов власти, я э, ранее лайфы, которые я делал, выходил в лайф, вы обратили внимание, что полиция прямо говорит, мы не уполномочены пресекать данное правонарушение. Значит, кроме того, как народу объединиться в НГБР, НГБР это народная группа немедленного реагирования. Ничего не остается делать Поэтому показываю Ранее было показано, как вот здесь на земле Валялся вот этот провод Вот этот провод, мы его перекинули Через газовую трубу Через провод эти Провода от Ну тут короче связи Вот так мы все это дело подготовили Данное видео не является Инструкцией к действию Выполнено профессионалами Вот Использование материалов в этом видео Каждый несет, берет ответственность лично на себя Также данные видеоматериалы нельзя использовать для того, чтобы кого-то привлекать к ответственности Кто пожелает использовать данное видео, чтобы привлечь кого-то к ответственности Акцептует публичную оферту на выплату в миллиард тонн чистого золота 999 пробы на, э, местному народу местному народу это на земле молдавской где жили наши предки а именно здесь село Григорьевка вот и где мы проживаем поэтому мы с я экипировался вот экипировка перчатки смотрите внимательно нашел кепку какая была кепка вот я ее нашел использую для того чтобы если вдруг будет прикосновение сверху с проводами, чтобы меня не задело. Защита такая очень хорошая. Оберег. Что мы сделали, показываем четвенько. Сейчас, перчаточки. Так как провод был отсоединен от столба, мы натянули веревку, чтобы за нее вытянуть провод обратно. Вот. Народ восстанавливает себя в правах сам, непосредственно. Ребята, больше ничего у нас не осталось. Захваченная организация Республика Молдова не защищает права человека. Поэтому следите, как сейчас народ может восстанавливать себя в правах. Ставьте, ставьте лестницу. Тут очень интенсивное движение. Вот, поэтому... Так, для того, чтобы пенсионеры, которые строили нашу инфраструктуру, дороги, заводы, за свои деньги, за свое здоровье, сегодня могли пользоваться жизнеобеспечивающим ресурсом, вот мы восстанавливаем это сами, так как непосредственно. Вот. Отлично. Держите. Вот. Держите, я буду подниматься. Не сейчас не... подождите. Начни печатать, все-то нажал, наверное. Сейчас, сейчас, сейчас. На, на, на, меня, на меня направляюсь. Итак, давай, вот так, давай, знаешь, пропускаем это все. Спокойно движение. Э, на, на меня. Э, смысл какой, ребят, не ждите. Нету полиции, которая защищает права человека, пресекает правонарушения. Нету примарии. Э, нету никаких государственных органов, которые могут сегодня защитить права человека. Нету. Заплачена у нас территория. Поэтому мы только объединившись сами между собой можем реализовать наше право на жизнь. И мы можем, помогая друг другу, вот создавая такие группы немедленного реагирования, да. вот это все дело решать. Ребята, только правила безопасности, это не инструкция к действию. Все, поехали. Шурковку. Канат. Шурковку, канат. Канат, дай. Да, подожди, дай. Ладно, отстай, убирай голову. Убирай быстрее, быстрее. Канат себе. Держи там. и. Обязательно на меня видео. Обязательно, ребята, там так как наверху надо все-таки себя застраховать, обвязать, чтобы вдруг, если щипнет, чтобы я мог удержаться там на, на ходу, что там? А, а, а тем ребятам, которые лазят на столбы, отключают людей от электроэнергии, вы берете на свой род. На свой род ответственности будете до да, всего Отпусти поколения Давай. Давай, Пускай вот эти тоже проедут. Это уголовная статья по всем законодательствам. Потому что не может быть человек виновным пока не было судебного решения, гласного в суда. Читайте 21-ю статью Конституции или 22-ю. Без э, суда и следствия просто так приходить, отключать электроэнергию, это преступление. Газ, воду и так далее. При том, что если посмотреть лайф, и вы обнаружите, что никто ни за что не отвечает, никаких документов Придержитесь э, лестницы. Лучше натягивай, давай. Вот едут все. Еду, да? давай натягивай, натягивай натягивай быстрей быстрее быстрее, быстрее быстрее быстрее, быстрее быстрее быстрее быстрей быстрей быстрей быстрей быстрее быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. зацепил быстрее быстрее быстрей, быстрей, быстрей. Сережа уже смотрит. Сергею очень приятно. Нет, это длинный будет крючок. Не, будет висеть провод. Прям возле провода Да-да, он еще дальше пойдет Вот я обвязывающая глевкой, а всякий спорт. чтобы фура поедет. Чтоб фура не проехала. Чтоб фура не проехала, натяги, пожалуйста. уже можно все Надо еще натягивать, да? человек реализовывает свои права, поскольку нет у нас органов, которые могли бы защитить права человека. Нет у нас, поэтому непосредственно самому надо отстаивать свои права. Интересно набрать власть в свои руки, потому что на них надежды нет, ни на кое. Нет. нет у нас, еще раз повторюсь, органов, которые могли бы защитить нас от беспредела, от беззакония. Будет сниму да, кино ну, Просто да, снимай вот, вот, вот этот, который белый Он Подержи или как? А он уже подсоединил Там по-моему кроме холодильника Ничего не подключено Заморгал? Закрон цифрового mm -hmm. затрону Вот и все. Сейчас подключена электроэнергия. Может, даже дальше. Эта справедливость посторжествовала Да прибудет свет в ваших домах. Всегда и вовеки. И народ, объединяйтесь. Только так мы можем реализовать свое право. Нас постоянно пытаются поссорить. пытается разъединить. Потому что разъединенными легко управлять. Восстанавливайте себя в правах сами, потому что больше некому. Объединяйтесь. Всем любви, света, добра в мир и в ваши дома.